Та дам а братишка Scratch продолжает выживать в новом режиме выживания в игрушечке под названием Scrap Mechanic. Но ну, а перед началом видео попрошу о малюсенькой просьбочке поставь, пожалуйста, лайкос под видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя все новым годным контентом в мире игровой индустрии. Ну а мы, друзья, начинаем. Так, ну что ж, давайте подытожим, на, что, на чем мы остановились в прошлой серии. Мы собрали вот такого вот большого крафтбота, бота который позволяет нам крафтить очень много всяких блоков, предметов и прочего. Может, сказать, это основная машина в ближайшее время для всех наших основных отдел. Э, как видите, здесь есть инструменты, блоки, части, интерактивные и так далее. Этого бота можно улучшать, жмякая вот сюда вот на апгрейд, у нас тем самым открывается вот эти вот э, панельки, то есть возможности разового крафта становятся у него э, больше. Так, ну и на сегодняшнюю серию поставлю себе задачу. Нужно собрать рефайнери-бота, то есть бота-переработчика, который будет перерабатывать собранные нами ресурсы. Вот тут вот мы набрали вот такое количество а, ног от враждебных роботов. Тут их целых а, штука, наверное, раз, два, три, 4, 5, 6, 12 штучек у нас накопилось. Вручную обрабатывать это ножичком достаточно долго и накладно. И поэтому я решил все-таки сделать большого а, бота-переработчика, который в этом нам а, поможет. Так, ну и что, ребят? Ребят, хочу сказать по своему транспортному средству. Да, у меня тоже тут небольшие изменения произошли. Как вы видите, я обновил свое транспортное средство. Я его сделал более легким. Я решил уж раз, уж у нас двигатель самый слабый стоит, то тогда я построю это транспортное средство на самом легком, на, на самом легком как бы компоненте. Это у нас картон, и у нас все блоки совершенно здесь картонные. Даже, смотрите, это, я бы сказал, экономическое, экономичное транспортное средство. Оно достаточно неплохо едет даже на самой минимальной настройке двигатель. Давайте специально сейчас, ребятки, прокачусь и протестируем его. Да, вот так вот оно, ребят, катается у нас. Я у этого транспортного средства доработал свою подвеску, да, динамическую, да, псевдодинамическую, то есть даже без установки каких-то пружин. Вы видите, у меня колесики отрабатывают неровно рельефа. Если мы куда-то заезжаем в ямку, то наши колесики, как видите, туда-сюда бултыхаются. Такой маятниковый, смотрите, механизм у нас, сейчас я вам поближе покажу, то есть вот наша подвесочка, и когда мы наезжаем на кочечку, она просто-напросто туда-сюда болтается, да, и вот таким вот образом отрабатывает, тем самым лучше держит сцепление с дорогой. Пусть они у нас немножечко в развалочку, но зато мы Держим дорогу уверенно Едем тоже уверенно Единственный нюанс и минус этого автомобиля в том, что он Очень хрупкий и Не надо ни в коем случае допускать, чтобы Какой-нибудь из роботов подошел и ударил Вот, например, бежит нам робот Да, мелкий паразит, я лучше его вот так вот Слезу, вы, вырублю, чем он Подойдет и ударит мое транспортное средство Да, нельзя допускать, потому что один удар По какой-нибудь части, вот по кабине, либо подвижку Ведет к его неминуемому взрыву Так, ну что ж, давайте сразу тогда переступим к делу Смотрите, как я много уже ресурсов насобирал, я уже немножечко подготовился здесь, значит, набил я свой холодильник необходимой едой, тут у меня одно молочко коровок надоил, а тут висит непонятно какой-то пакетик, да, скорее всего с одеждой, который надо будет распаковать и для этого, скорее всего потребуется специальный бот который мы построим попозже, нашел тут, кстати, я вот такое вот устройство это у нас какой-то какой-то контроллер, который можно настраивать, я, если честно, еще пока не в курсе, как с ним работать вот эти, как оперировать. Также, ребят, нашел очень большое количество всяких семян, но когда я пос построю нормальный огород, тогда я буду эти семена Использовать. А пока у меня этого огорода нет, какие веселые морды, смотрите, две каски собрал я э, с этих мелких роботов, иногда они э, вылетают с них. Ну, пока, ребята, у меня огорода нет, я буду просто-напросто собирать эти семена по возможности куда-нибудь э, складировать. Так, ну что ж, давайте посмотрим, пройдем сюда в наш гараж механика и посмотрим, что нам требуется для постройки того самого рифайна ребота -ри переработчика. А вот он у нас здесь находится. Что нам необходимо? У нас, в принципе, все есть. У нас есть вот эти вот, более качественные блоки, есть микросхемы и теперь нам нужны еще будут а, киты. Пойдемте сбегаем за, этим, за этими китами и где-то я их оставил в каком-то ящике, по-моему, они у нас лежат. Ага, вот они. Вот они, 7 штучек, я думаю, нам будет достаточно и пойдемте закажем уже Refine бота-переработчика, с помощью которого нам станет гораздо проще перерабатывать не только вот эти железные фрагменты, но и какую-нибудь древесину и все прочее, что мы найдем. Ох, как быстро он построился уже. Да, чтобы у нас увеличить количество ресурсов, нам и потребуется вот этот замечательный бот. Также его берем, Так, у него есть один слот, я смотрю, также берем на правую кнопочку мыши и переносим эту здоровую махину, куда-нибудь поближе в принципе базу можно организовать и здесь на остановке здесь можно прикольно все обложить стенами какими-нибудь и тут у нас будет неплохое такое укрытие, но я хочу поселиться ближе к водичке, чтобы у нас была всегда водичка под рукой, так ну что Куда мы тебя поставим? Так, мне главное, чтобы ты смотрел на нас. Давайте попробуем вот сюда, что ли, его пока что разместить. Или, или кстати, можно вот сюда вот его поставить. Да, тут у нас специальные места такие какие-то пустые для колонок, для заправочных. Но у нас, так как их нет, мы поставим сюда вот этого замечательного бота. Так, ну что, бот у нас имеется. Давайте его затестируем сейчас. Чтобы его затестировать, нам необходимо взять вот такую вот одну часть. Раз. И поднести, я так понимаю, к нему. Хотя можно было этого бота поставить где-нибудь здесь поближе. Но мы отнесем пока что так, вручную. Так. Ну что ж, попробуем, работает он или нет. Закидываем. Так, куда-то она упала вообще непонятно куда. А можно как-то в него положить ее аккуратненько? Раз. Так, она опять легла рядышком. Ну а в него-то как-то можно это запустить? Либо надо как-то отдельно запускать, этого бота? Так, давайте попробуем другую кнопочку. На левую кнопку мыши. Ага отдать ему, как он хорошо обрабатывает, просто сгрызает все это дело, и кубики улетают у нас вот сюда. Вот давайте посмотрим. Да, тоже 10 таких же блоков мы получаем. Да, да, да, кстати, гораздо быстрее он это делает. Насколько я знаю, его можно еще будет автоматизировать, чтобы у нас в автоматическом режиме он эти штуки собирал. Так, ну и я знаю, что в купе с этим ботом обычно делают сразу же какой-нибудь контейнер. Сейчас давайте посмотрим. Контейнер, который еще и автоматически собирает у нас эти самые ресурсы, то есть вот эти палки, балки. На него нужно 30 вот этих вот блоков более высокого качества. Давайте закажем нашему биг боту, большому бот-боту вот этому, чтобы он сделал нам еще несколько таких блоков. Так, вот у нас блоки. Давайте сделаем хотя бы с десяточку. Нам этого будет Достаточно Так, смотрим дальше Ну, вот сюда, кстати, можно было бы прикольно его поместить Здесь у нас как раз все металлфрагменты Давайте его переместим, пока что туда так заюзаем. Ах, мы не взяли, что ли, из него? Да. Мы не можем его перетащить, пока у нас внутри имеются вот эти вот блоки. Так, все, что ли, готово? Замечательно. Так, берем и пойдемте. И мы сейчас скрафтим по-быстренькому нашу, значит, вот эту штуковину, контейнер, которая а, служит для автоподбора чего-либо. Да, она у нас стоит всего лишь 30 блоков высокого качества. Как долго она строится? Не знаю. Но мне кажется, что достаточно быстро. Ведь прошлые два бота у нас построились достаточно быстро. Я думаю, что эта штука также не заставит нас долго ждать. Да, друзья, вот она и готова. Также, наверное, подобрать можно. Да, подбираем. И несем куда-нибудь а, поближе. Так, да, тут я немножко почитал информацию, что вот эту штуку можно разместить а, рядом а, вот с этим ботом. И из, нее, и из нее наш переработчик будет автоматически забирать все вот эти вот, вот эти вот палки железные. Так, давайте попробуем рядышком поставим с ними вот сюда вот раз. Опа, ничего себе, что это было сейчас такое? Она просто автоматически собирает все эти палки. И плюс ее еще можно и перетаскивать. Я надеюсь, они там сохраняются. Да, друзья, все эти палки здесь сохраняются внутри То есть мы можем вот так просто вручную перетащить Какой же все-таки сильный наш парень, наш механик Вот таскает такие тяжести просто-напросто у себя на плече Ставим этот контейнер вот сюда И посмотрим, что же произойдет Да, друзья, в автоматическом режиме Эта штука сама забирает отсюда все вот эти вот ресурсы Вот, смотрите, вторая пошла балка автоматически забирает и автоматически перерабатывает. А, насколько я знаю, вот с этой стороны можно поставить еще и сундук специальный, я сейчас вам его продемонстрирую, в который потом будут у нас собираться все эти ресурсы, интерактивные элементы. И вот, ребятки, большой сундук, у которого есть вот эти вот самые входы. Как раз эти входы и служат для того, чтобы мы помещали что-нибудь. Что нам нужно? 60 блоков высокого качества. Давайте сразу же закажем ему, нашему переработчику, еще 4 таких. Да, и нам как раз таки хватит И еще что нам нужно для этого сундучка а, Две, значит, а, вот эти вот два кита И а, вот эти вот а, масленки Так, все что ли? А, это он только одну закончил Давайте попробуем сейчас соберем все, что нужно для крафта Где у нас эти масленки? Они у нас, по-моему, где-то будут в сундучках лежат Да, вот такие вот два сундучка я построил Нужно пять штучек, по одной штучке тоже можно забирать Так, а, нам нужны будут еще микро... А, вот эти вот чипы киты, тоже забираем, 10 штучек хватит, ну и все, ждем пока у нас э, наши боты справятся, так быстро осталось только две части ни хрена себе он шпарит ни хрена себе, это реально можно будет себе сделать какую-нибудь телегу, кататься просто и собирать части э, разбросанные по территории этого мира, так, секундочку забираем, делаем еще парочку, да-да-да и да, друзья, наш переработчик справился, все, 110 частей мы получаем, забираем, и желательно, чтобы он все это в автоматическом режиме скидывал сразу же в сундук. Вот сейчас мы этот сундук построим, и сейчас желательно бы сразу проверить, кстати, и сундук можно сюда тоже прилепить, он будет собирать все, что создает этот бот, скорее всего, сразу же в себя. Так, давайте смотрим, 63 и давайте 63, нам как раз 60 достаточно, чтобы сделать вот этот вот сундук а, Все, да, все, все компоненты у нас имеются Да, я специально подготовился, все собрал, чтобы вам сразу же показать, как, что делается Собираем, ребятки, вот этот вот контейнер, минута 20 осталось А я, наверное, пока сгоняю, повалю какую-нибудь а, древесину, что ли, я не знаю И мы проверим с вами этот контейнер еще раз а, в деле Ой, у нас опять ночь, опять темнота а поблизости вроде бы враждебности я никакой не наблюдаю. Так, голод меня немножко начинает одолевать. Давайте уже перекусим, утолим жажду, точнее, голод и жажду, кстати, в том числе. И повалим вот это вот дерево, да. Таким вот образом оно валится. Да, кстати, надо будет подумать об автоматической рубке деревьев. Кстати, есть для этого специальное устройство, так сказать, циркулярная пила, дисковая точнее, да. И мы ее тоже можем скрафтить. Но на нее тоже, ребят, нужны вот эти самые блоки. Надо искать нам тех самых роботов-фермеров. Ой, куда улетело. Роботов-фермеров, которые, которые, которые, из которых мы, собственно, это все и сможем получить. Можно это все здесь оставить и прибежать сюда с контейнером. А потом на контейнере все это дело перенести. Сейчас, ребятки, все и протестируем. Так, берем контейнер. Пока все вручную. А пока я вам демонстрирую, как это все работает. То есть, как мы начинаем потихонечку облегчать свой рутинный труд. А мы просто подходим с контейнером. Естественно, мы в процессе будем подъезжать с этим контейнером на машинке. А ставим его куда-нибудь вот сюда рядом с тем, что мы срубили. И он вот так вот все собирает. Смотрите, в автоматическом режиме. Автоподборщик. Раз, два, три, четыре уже готово. И где-то у нас тут еще есть... Все, достаточно быстро, не надо долго жмякать, ждать, пока у нас сейчас соберется. И уже, смотрите, пять штучек у нас имеется. Ну что ж, давайте, раз уж мы начали, тогда мы по максимуму забьем этот контейнер чем-нибудь. Мы просто поставим его рядом, вот здесь вот. Что-то мы его не поставили, а положили, по-моему, да, вот здесь и начнем вырубать потихонечку деревья. Так, отлично, хорошо пошло. Отличненько. Главное, чтоб нам не на голову, да, вот так, вот прям на контейнер, оно легло. Сейчас мы все это дело обработаем. Быстро происходит заполнение. Ребят, мне это определенно нравится. Что вы думаете, зрители, по этому поводу? Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Также не забывайте ставить лайкосик под данный видосик. Мне важна, нужна ваша поддержка. Так, ну что ж, мы вроде все собрали. Сколько у нас? У нас практически по максимуму заполнился наш контейнер. Давайте посчитаем, сколько же частей. Так, 5, 10, 15, 20, 25 таких балок этот контейнер в себя а, вмещает. Ну, на напомню, что этих контейнеров можно сделать сколько угодно, лишь бы были ресурсы. И тогда мы сможем перевозить гораздо... Больше. Единственный нюанс, который может быть, это нужно специальный автомобиль для этого контейнера придумать и, иначе. Но я, конечно, могу сейчас попробовать поместить этот контейнер на свое транспортное средство. И давайте посмотрим, что же из этого произойдет. Вот у меня есть полный контейнер, забитый практически по максимуму древесиной. Древесина у нас, да, имеет тоже вес И давайте попробуем погрузить этот контейнер на наше транспортное средство Поставим вот куда-нибудь вот сюда, сзади Так, ни хрена себе, вы видели, как нагрузилось транспортное средство? Оно уж просело Хрен его знает как А мы сможем вообще двигаться-то, нет? Так, тихонечко, но назад оно у нас само катится А вот вперед, друзья, вот этой мощности, которая у меня сейчас стоит, не хватает Да, нужно попробовать помощнее Давайте еще попробуем Так Um... Поставили помощнее. У нас от силы тяжести, короче, нагружены колеса так, что они, они даже не проворачиваются. Ой, ой ой ой ой ой ой ой Вот это да! Вот это i̇şte драг-рейсинг у нас, друзья, в эфире. <иг elite> <establishing> мы чуть-чуть тронулись с места, и мы уже опрокинули наше транспортное средство. Да, вот так вот, друзья. Поэтому я и говорю, что надо будет строить а, специальный транспорт для перевозки таких объемов древесины. Да что ж ты будешь делать? А хорошо, что можно эту штуку снять. Давайте снимаем и ба-бам! Наше транспортное средство просто-напросто переворачивается на крышу. Давайте перевернем его обратно берем и теперь пускай оно стоит. Да, все-таки тяжелая штука этот контейнер. Я не понимаю вообще, как его мой механик таскает вот так вот легко на плече. Да, ему все ни по чем просто. Да, морда кирпичом. Мы таскаем на плече не знаю сколько тонн. Но мы таскаем, нам пофиг, да. Мы серьезные, суровые, это крепкие ребята. Так, ну что ж, ставим контейнер вот сюда. Так, а если мы его вот так поставим, он тоже будет... Э этот самый, наш переработчик забирать Так, мы поставили сейчас по-другому его и... Да, кстати, да, то есть без разницы, как мы под, подставляем рядышком к переработчику контейнер с ресурсами Он все равно забирает и перерабатывает Так, ну что-то с, с нашим сундуком, а, Биг бот, Ты уже сделал, да, сделал наш сундук, наш бот И давайте попробуем сейчас, посмотрим, как же это будет выглядеть Сюда сундук-то хоть поместится Так, а если мы поставим вот сюда на расстоянии Так, тут у него есть хоть это приемный вход-то? Раз смотрим пока что все здесь но у него приемные входы смотрю сверху снизу слева справа так, а такая если мы вот так поставим его посмотрим нет не передает то есть нужно вот этой штукой да зеленой скорее всего поставить к этой зеленой штуке не передает это ничего нет не передает так давайте попробуем развернем вот так тогда мы его раз и что мы видим так пока что вроде все здесь так вот сейчас только что было, ох ты Он передает только то, что он делает в текущую операцию То есть вот сейчас он засосал и он засосал сразу же сюда Но вот то, что уже в нем лежит, оно уже не это, не передается автоматически То есть надо ручками это все взять и ручками переложить Но уже он работает А если мы все-таки сделаем вот так, вот как я первый раз хотел То есть мы поставим а, его другой стороной Так, почему он не ставится у нас? Давай ложись уже на бачок. Не хочет ложиться наш контейнер на бочок Давайте-ка положим его. Ну что ж такое, сколько... Вот, вот так вот. Тут у нас есть, кстати, вход. Тут у нас нет входа сзади. И мы сейчас плотную просто поставим. А может ли он без входа принимать? Давайте глянем. Так, ну тут 30, это мы до этого собрали. Так, 30 здесь. И смотрим сейчас. Так, переработка прошла. Здесь у нас есть? Нет, нет, кстати, вот именно надо входом помещать зелененьким к выходу от переработчика, вот так вот, и тогда у нас осуществляется передача. Ну вот при следующей, я думаю, о переработке у нас поместится все сюда. Смотрим, так, вот он переработал, забрал, и что мы видим? Так, секундочку, сюда тоже помещается, там нет что ли входа, я не понял? Или мы как-то криво поставили? Секундочку, друзья, сейчас попробуем. Вот, вроде бы в упор, или я не так поставил. Вот сейчас, например, ну сейчас мне кажется точно неправильно. Вот сейчас, да, сейчас неправильно стоит, и у нас все равно, так, куда? Нет, не сюда. Давайте попробуем все-таки вот так, вот сейчас точно ровно стоит, и должно все сюда помещаться. 10 сюда, а сюда 0. Ха, странно, что, я забаговал, что ли, вот? Я, что ли, тебя забаговал или что? Вот, ты будешь складывать в контейнер? Не хочет. Не хочет, он тебе складывает все обратно в себя. Давайте попробуем сейчас, подождем еще. У нас еще есть немножко ресурсов. Не хочет. 20 здесь, 0 здесь. Так, давайте тогда другой стороной развернем. Вот так вот. Так. Ага, вот сейчас он принимает. То есть есть входная сторона и есть выходная. То есть они как-то, видимо, различаются. То есть лично я не вижу какого-то различия. Так, он у нас практически все переработал. Надо, ребятки, разобраться еще с этой всей ситуацией. Потому что с той стороны вроде тоже есть отверстие, я только не знаю, какое оно приемное или выводящее, но они, видимо, разнятся. Так, доделываем мы все, разбираем, помещаем, забираем из сундучка и давайте все-таки посмотрим, чем одно отверстие отличается от другого. Давайте смотрим, вот в это отверстие он загружает, да, а вот в это почему-то нет. А чем они отличаются? Я думал, он и с этой стороны загружает, и с этой стороны. Они, смотрите, они идентичны с этой стороны, одинаковые с этой стороны. Вероятнее всего, ребят, мы нашли какой-то баг. Скорее всего, это и есть какой-то баг, который мешает нашему переработчику сразу же помещать сюда ресурсы. Ну да ладно, тогда мы поставим все-таки вот этой же стороной вроде стоял у нас. Да, пускай этой же стороной стоит, мы будем просто-напросто собирать ресурсы. В этот ящик То есть это все у нас специальный э, Цех переработки, который будет отвечать За переработку найденных нами Компонентов Ой-ой-ой, наш персонаж испытывает чувство Жажды, давайте быстренько выпьем молочка Отлично, я бы наверное еще Выпил немножечко молочка И заел это все дело морковкой И тогда у нас практически фул э, Полоски э, сытости И э, обезвоживания Так, ну что ж, э, помещаем мы наши блоки куда-нибудь обратно. Можно, кстати, их на переработку поставить. Вот этих, из этих блоков, из деревянных, можно делать вот такие блоки древесины. Они, значит, по весу точно такие же, но имеют больший уровень прочности. То есть давайте сделаем вот эти вот блоки, пока закажем нашему боту. Тем самым мы вроде бы целый э, лишний стак убрали. Так, ну что, я думаю, что мы сейчас немножечко прокатимся, исследуем окрестности еще и посмотрим, что у нас имеется в окрестностях. Ну лишь давайте еще посмотрим, каких еще мы можем ботов э, скрафтить и что для этого необходимо. Есть, ребятки, еще это шеф, это бот-повар, для него нужны еще более продвинутые блоки. И есть также станция для передевания, вроде бы, да? Бот для переодевания, то есть тут мы можем открывать вот эти вот паки, которые я вам до этого показывал в начале видео и переодеваться в другую, видимо, одежду. Здесь нужны тоже более технологичные блоки, но пока мы их сделать не сможем, нам нужны блоки. А Давайте мы лучше, знаете, что посмотрим. Я бы обратил внимание еще на такие интересные блоки, как, сейчас секундочку, точнее интерактивные элементы, как пила и бур. Пила и бур требуют более высокого качества блоки и обычные блоки. Поэтому нам желательно сейчас переработать все наши вот эти вот металл-блоки, скраб блоки, именно вот в этот вот новый ресурс. Я бы первым сделан, делом сделал, конечно же, бур, а уже после пилу. Да-да-да, потому что с помощью бура мы сможем наконец-таки ломать все те скалы, которые должны давать нам дополнительный ресурс. Так, я не понял. Я не понял, это что тут за сборище такое? Раз, два, три, четыре, это шесть даже целых коров у меня здесь на территории. Охренеть просто. На вас кукуруза не напасешься. Я тут просто кое-какое время подкармливал коров. И они, видимо, решили э, всем своим друзьям рассказать, что здесь подкармливают. Приходите все э, сюда. Это, конечно, хорошо, что коров рядом. Это у нас пища, значит, а, но... Я не знаю, в любом случае это хорошо. Пойду, значит, на мясо, если будет их слишком много, пустим их а, на мясо. Так, что у нас тут закончено? Закончилась процессия. Давайте сделаем еще. Я все-таки перевожу вот эти все пока что блоки. О, 9 штучек осталось. Ну, в принципе, это нормально. Постараюсь перевести и посмотрю, получится ли у меня сделать бур. Мне необходим, ребятки, бур для того... Так, уже, в принципе, есть часть ресурсов, но мне нужно 20 еще блоков, которые более высшего качества. Это вот эти вот. Так, давайте сразу же на них наберем, наберем, наберем, что нужно. Это вот эти вот обгоревшие дрова и вот эти вот бутылочки. Так, вот этих бутылочек у меня 8 штук. А обгоревшие дрова у меня есть вот в этом сундучке. Так, ну что ж, давайте попробуем. Так, это мы забираем. Нам необходимо 20 таких блоков сделать, то есть раз и два. Но останется ли у нас? Давайте посмотрим, должно, что осталось на вот этот бур. 20 нужно и 30. Да, в принципе, остается. Осталось сделать только вот эти блоки высокого качества. Десяточка уже есть. И еще, десяточка. да, и я в первую очередь сразу же сделаю бур и попробую как-то им уже а, воспользоваться. Главное, чтобы у меня была такая возможность, потянет ли мой двигатель а, мою вот эту установку и плюс еще а бур, я не знаю. Так, ну что ж, заказываем тогда бур. У нас все компоненты для этого есть. Пошла жара, минута 27. 9 у нас на э, таймере так ну что я думаю что надо как-то оборудовать наше транспортное средство специальным э, каким нибудь устройством давайте что-нибудь сейчас друзья прямо и придумаем э, что нам для этого потребуется чтобы э, наш с вами бур э, перевозить какие-нибудь легкие трубки я тяжелые просто не использую потому что мое транспортное средство оно не выдержит такой нагрузки ну и давайте тогда сделаем сейчас вот такую вот небольшую конструкцию для нашего а бура. Я не знаю, какой он по размерам. Сейчас, пока он делается, мы пока что-нибудь прикинем. Так, ставим тогда транспортное средство на наш с вами лифт, на наш домкрат. И пробуем вывести спереди, наверное. Да, я не знаю. Так, давайте дрова сначала положим. Эти дрова нам не нужны. И вот эти бутылки, кстати, тоже нам пока что не нужны. Так, отлично. И все-таки давайте все-таки установим, друзья, сейчас спереди вот такой вот небольшой выступ для нашего а, бура. Я еще предлагаю вот такую штуку сделать. И сюда мы уже так тихо-тихо, не так немножечко, надо было перевернуть. А, я отлично же перевернул. Вот. И сюда, где-то, кстати, была у меня Где-то был у меня один подшипник Давайте в сундучке поры, пороемся Так, здесь нет, здесь тоже нет Куда-то их складываю, так, а в микроволновке Да, вот он, в микроволновке У нас специально, как будто бы для этого бура он и лежит Давайте сюда поставим подшипник а, Надо, в первую очередь, подключить его к двигателю У нас двигатель спереди Подключаем, по... ай-яй-яй-яй, максимальное количество В смысле, максимальное количество У меня руль А руль что, тоже считается? Подождите, ну-ка, ну-ка Тихо-тихо, сейчас попробуем. руль что как он, тоже, что ли, считается? А, я думал, руль не считается. Так, убираем руль. У меня заводится автоматически транспортное средство. Тихо-тихо. Так, и переключаем, значит, сюда. Так, тихо-тихо-тихо. почему максимально? Вроде бы три можно было какие-то штуки подключать. Разве нет? Максимальное количество, пишет, элементов подключено к нашему движку. Максимальный коннект. Ага, ничего себе. Руль не считается, я так понимаю Подожди, подожди, а как нам быть-то тогда? Нам чем мотоцикл сделать, что ли, на одном колесе? Так, ну мотоцикл я делать не хочу И мне все-таки важно, чтобы у меня работала эта штука Как можно поступить? Мы можем подъехать, отрубить одно колесо и включить бур Давайте сейчас попробуем как-нибудь извратиться Так, ну что, наш бур готов? Да, наш бур, друзья, готов Давайте попробуем, сейчас его установим Так, вот так вот он наставится. Не будет ли цепляться наша машинка днищем за землю, нет так, ну вроде бы он не сильно такой тяжелый а давайте попробуем, сгоняем и посмотрим на чем его можно использовать, вот там э, справа я вижу вроде бы необходимую для разработки породу сейчас мы попробуем его испытаем, да, тяжелый кстати бур и прям чувствуется это как он отягощает нашу переднюю подвесочку, такое ощущение как будто она разъехалась еще больше, так вот наши с вами камушки, которые можно добывать и как к ним теперь подъехать давайте будем пробовать Сейчас мы будем э, мастерить, мудрить, то есть мы попробуем максимально близко подъехать. Так, так, так, тихо, тихо, ну как-то странно получается. И нам сейчас лучше выстроить, выстроить э, двигатель на полную мощность, скорее всего. Так, а мы потом его будем, мы сможем как-то контролировать. Я же сейчас двигатель от одного колеса отключу, я так понимаю, да? А, да, да, да, давайте, да, мы можем его в принципе на полную мощность выставить, и давайте поповорудуем здесь инструментом. Так, вот это колесо мы отключаем. Одно, ну, блин, мне, мне как-то кажется, что какая-то фигня у нас сейчас получится. Давайте пробуем, ребятки. Отключаем одно колесо. Так, подождите. Отключаем его и подключаем наш а, бур. Что мы сейчас из этого получим? Так, садимся в машинку. Заводим двигатель. И да, он начинает крутиться, когда мы начинаем ехать, друзья. Мы вроде даже едем. Офигеть. У нас даже получается ехать. И попробуем сейчас. Так, так, так. Мы даже рулимся. У нас вроде бы даже руль работает, но сложновато управляться нам с одним колесом. Мне приходится всегда поворачивать. Так, пробуем, ребятки. С одним колесом работаем с буром. Опа, пошла жара. Пошла, ребята, добыча ресурса под названием камень. Ох, как мы хорошо расчленяем. Мы, ребят, справляемся. Я думал, сложнее будет гораздо, но мы справляемся. Смотрите, что происходит. Я смотрю, там такие же палки у нас получаются. Давай, газуй, газуй, родная. Плохо, кстати, газует. С одним колесом. Но у нас все-таки одно ведущее колесо, что вы хотели. Но разработка ведется полным ходом, я вам скажу. Бур работает как надо. Как надо. Я думал, даже хуже будет, а у нас все-таки получается. Чув чувствуется тяга даже с одного колеса. Как-то, правда, он плохо цепляет, да, смотрите. Понемножечку. Понемножечку чуть-чуть. Так, давайте попробуем следующую. Разломаем кучу, а горку. Да, все, ребятки, начинаем потихонечку расшатывать. А, насколько мне известно, вот эти вот, а, вот эти все кучи обычным молотком их раздолбить нельзя. Поэтому нам на помощь приходит вот этот чудесный агрегат. Пусть даже и с одним колесом бы его настроили, но у нас, ребятки, все работает. Давай, давай, давай. Не, плохо газует одно колесо. А я, я, я как то я не туда зарудил. Попробуем все-таки сломать. Так, ну мы нижнюю сломали, смотрю, а вот эту, кстати, не можем сломать. Да, но все равно, ребятки, тем не менее, разработка ведется, и мы как-никак через наперекосяк, но у нас получается, блин. Лучше, конечно, было бы, чтобы два колеса было задействовано, но у нас всего лишь одно колесо активно. Так, давай с разгона, давай, давай, давай, еще немножечко. Да, вроде бы зацепились, вроде зацепились, но он у нас съезжает. Все-таки мощности не хватает, хотя мы... Так, давайте мощность выставим движка, но у нас максимальная мощность стоит. Максимальная мощность, двигатель, этот самый, точнее, этот самый бур забирает слишком много мощности, и мы просто-напросто не можем ничего сделать. Секундочку, давайте попробуем все-таки сейчас переключимся на колесо. Так, давайте попробуем, отъедем в сторону и переключимся на колесо. Ну, по крайней мере, у нас теперь стопроцентная возможность... Разламывать эти все горы и получать камешек Так, а вот эти вот штуки, которые поменьше Я смогу молотком расчленить или нет? Давайте попробуем Так, вот эти вот камни Пробуем, ломаем Опа, а вот эти, кстати, камни мы уже можем расчленять нашим молотом Ну, а эти, думаю, тем более Так, давайте посмотрим, что здесь есть у нас так, ох, а это что такое? Смотрите, есть каменные какие-то балки простые, а вот это какая-то прям, я не знаю, из какого-то высокого качества. Давайте вот эту штуку попробуем переработать. Мне прям даже интересно стало, что мы с нее такого сможем а, взять необычно. Просто она как-то необычно выглядит. Так, и что добавилось? М -м, не пойму. Так, а с этих балок что добавляется? Так, смотрим, какие у нас есть кирпичи. Вот только что добавилось, я не пойму. Какой-то, может быть... Э... Но она, похоже, была, судя по внешнему виду, на металл на какой-то, да? Такой достаточно неплохой. Так, оп. А здесь что мы получили? Ну, тут мы получили скраб, стон, блок какой-то обычный. Скорее всего, строительный какой-то материал. Так, а из этой что мы из, блестючки, из блестящей штуки получили? Мне интересно было знать. Вот. Так, давайте попробуем. Так. 9, может быть этого? Нет, нет, нет, нет, нет Так, давайте посмотрим, 33 у нас такого металла Давайте глянем, что из этой э, Вот этой балки мы сможем получить И сколько, самое главное, мне прям интересно Так, что мы берем? Так, смотрим в инвентарь, 43, ага мы получаем сразу же металлические блоки. Нифига себе, то есть мы с каким-то шансом а, можем дропнуть вот эти штуки из этих вот куч. Вот, о, ничего себе, как тут их много-то. То есть нам не обязательно теперь даже иногда умершлять монстров, чтобы сделать какие-то технологические штуки. Так, давайте мы попробуем еще поковыряемся. А, я попробую заеду с другой стороны. Да, кстати, прикольно. Я не знал, что так можно. А, оказывается, можно. Ну, давайте, ребят, еще немножко поизвращаемся. С этой стороны вроде более пологий склон и мы сейчас попробуем еще с этой стороны заедем Началась масштабная разработка горных пород. А теперь мы можем с помощью бура расковыривать просто в пух и прах все вот эти вот породы, которые до этого момента молотком мы просто так разломать не могли. Но опять-таки, говорю, слишком сложно. Это на одном ведущем колесе. Наш базовый движок, кстати, он не помогает. Кстати, есть идея, знаете какая? Можно же поставить второй такой движок из какашек и палок, так его назовем. И запускать с помощью отдельного движка. Да, Эврика, Эврика, ничего себе я придумал. Можно просто с помощью другого двигателя запускать. Только как мы это будем делать? И сможем ли мы привязать другой двигатель? Так, еще давай, давай, давай. О, вот это ку! Ничего себе! Она, она чуть меня не придавила! Ни хрена себе мы осколок отломили! Так, вот это надо, мне кажется, разрабатывать. Оно же ведь не сможет, я точнее не смогу ведь. Нет, вот эту, кстати, большую кучу я уже не могу. Большие вот эти камни я уже не могу так просто своим молотом разбить. А зато мы можем вот так вот расковырять с помощью нашего супербура. Как видите, ребятки, на стоковом движке у нас все прекрасно работает. Вот эти части мы уже сможем разра разработать. Так, поехали дальше. Такой вот у нас а, автомобильчик получился в сегодняшнем выживании. Я надеюсь, он вам понравился. Ну и, естественно, зрители ждут твоих комментариев, что ты думаешь по этому поводу. И смог бы ты собрать какую-нибудь машинку для добычи гораздо лучше, напиши мне также в комментариях, я тебе отвечу. Ну для того, чтобы братишка Scratch продолжал играть в скраб-механика, давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, и активность по скраб-механику тебе точно гарантированно Играйте только в самые крутые топовые игры, все приятного геймплея. Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение и слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео именно